Всем здарова дорогие друзья и у нас уже бета выйдет завтра и разработчики нас радуют новыми нововведениями, новыми, новыми плюшками и так далее Изначально нас главный экран менюшечки привет сосед, который я разбирал в прошлом видеоролике А сегодня нам сели уже геймплей Знаете, геймплей уже взят из официальной игры, как будем играть, завтренька уже жду не дождусь Жду не дождусь появления и выхода самой игры, чтобы заснять для вас новый видеоролик Ну и так далее так как считаю эту тему достаточно интересной, потому что бетка, мы ее очень долго ждали. И, в общем-то, давайте сейчас разбираться, что же в этом видеоролике и так далее находится такого интересненького. На самом деле нам не дали ничего нового, просто нам показали момент геймплея, как это у нас будет в самой игре, получается. То есть здесь нет никаких интересных, таких новых моментов, здесь мы просто видим... Новый геймплей, а именно карту, как сама по себе выглядит карта. Мы видим, получается, полицейскую машину, но ну, то, что мы видели раньше. Мы точно так же видим пончик, подвал, который нам надо будет открыть и так далее. Ну и много чего еще. То есть, грубо говоря, мы видим просто улицы и момент геймплея, который. Мы просто видим, то есть, понимаете, здесь все элементы геймплея показывают, как у нас это работает, механика дверей, то, что это как все выглядит. Мне очень сильно нравится то, что этот город это выглядит гораздо лучше, то есть у нас гораздо больше локаций и места, видеоролик вообще небольшой, 19 секунд всего лишь идет. Но в целом это очень интересно и прикольно выглядит, Ждем уже беточку сам по себе. Геймплей очень прикольный. В общем-то, что я могу сказать, жду не дождусь, ждите видеоролики по бете, их будет много, будем разбирать каждый момент в бак и так далее. Ну, с вами был Ябули, всем удачи!